Саломана Ставе, личность. Что вы видите? Саломана Ставе, на то, что за Мандаштат, Брюгон скаут скаут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 Азер бизге biz, ушел в Женеву, чтобы скаут а, бирл а, а, а, с нами Герген, Шринад, Веникопале, Мрзар, Сизерге, Тарара, Айтперит, Тарафетуралов, Джанана, Пайдас, Туралов, Дюнио, Дого, Мигги, Белгилиус, Скаут Тарбар, Биздель, Бирген, Сизермен, Бирген, Скаут, Нимун Мичулируар, Шули, а, а, Барак, Обама, Найцар, Полот. Вообще для Нилан лагерь адамдар Добрый день, уважаемые. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые. Слушатели, можно сказать, зрители, да, мы рады вас представить сегодня новое движение в Кыргызстане, это движение скаутов. Вы, наверное, слышали, что скауты, она давно работает по всему миру, но для Кыргызстана она новое движение, потому что, почему их пригласили, потому что это движение создаст возможность, новые возможности для неформального, информального образования молодежи. То есть это не через лекции, не через семинары, а через практические мероприятия, через практическую активность. Они будут выезжать, например, в горы, они организуют какое-то мероприятие, практические мероприятия, и вместе с тем они рефлексируют вот эти знания, и получается, они учатся новому. Они учатся работать в команде, они учатся э, быть полезным обществу, они э, вкладывают свое время еженедельно на какие-то волонтерскую деятельность. И, соответственно, э, мы, мы для того, чтобы э, было понятно, насколько какие результаты может привести, я хотел бы обратить внимание на известности, да, которые проходили именно скаутские лагеря, скаутскую э, систему образования, скаутскую систему метода. Это тот же Барак Обама э, и астронавт Нил Армстронг, который был побывал в Луне. Э, на Луне. Вот, э, он, он является бывшим скаутом. И они в свою очередь помогали. И я думаю, вот сегодня в э, Виннигопал, мистер Шинат, э, Региональный директор Евразийского центра поддержки Всемирного бюро скаутов приехал из Женева И вчера мы провели с ними семинар, водный семинар для Кыргызстана И присутствовали около 35 человек из всех регионов Кыргызстана В Бишкеке собрались И сегодня они уехали по домам И в дальнейшем мы намерены развивать это в регионах как один из альтернативных способов работы с молодежью. in uh, Kyrgyzstan today. Uh, yeah Scouting was founded in 1907. Scouting It is uh, a great potential for Kyrgyzstan today. and we met many people yesterday in a seminar и вчера на семинаре мы встретили очень много людей из сферы образования и работы с молодежью. После семинара они были очень, как бы, удивлены и обратно, как радостны, и уже сразу начали спрашивать вопросы, когда можем приступить, когда можем начать работе. Для телеканала, да, вы потом говорите, а потом вы Да, это да, да? mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. Одна, Да, да, да, да. So um, today in uh, we have a lot of young people who are uh, doing uh, many modern things in their education and are very active. And scouting can provide a very good complementary education for them. Uh, очень много молодых людей, которые uh, занимаются you know, развитием, и скаутинг uh, может помочь в этом. For 100 years, scouting has equipped young people with life and leadership skills to develop their full potential and become active citizens of their community in more than 200 countries around the world. Uh, вот уже более 100 лет скаутинг помог uh, людям, молодым людям из более чем 200 стран. We развитие лидерских качеств также. Today we have Сегодня million Scouts in these countries and each of them is contributing to create a better world at the local, national and the international level in scouting. And we are the largest youth movement today in the world. На данный момент мы являемся самым большим волонтерским движением в мире скауты. И нас получается волонтеров, и скаутов более 59 миллионов человек. So in Kyrgyzstan what do we want to do? We want to work closely with the ministries of education, ministries of youth, to develop a program that is attractive to, young people in Kyrgyz, probably, and adapted to the needs of your country. And that would be very attractive for young people to be engaged in scouting. И что мы сейчас хотим Мы хотим адаптировать наше движение, скаунское, дополнение предыдущему предложению получается, все все скауны по всему миру они нацелены на то, чтобы развиваться именно на локальном, местном уровне, на и на международном уровне. So next year, we are going to have a World Scout Jamboree in Korea, where 40,000 kids come together and show the example of how a peaceful, happy, friendly world can be together for with over 40,000 kids camping for 10 days in the same place. In the uh, next year, in Korea, will be a Jamboree for 40,000 Yeah, uh, And there I want and I hope that scouts from Kyrgyzstan will be able to come and put the flag of Kyrgyzstan in that chamber with more than 200 other flags and show that they are part of the scout movement, so we are working with many people in in Kyrgyz Republic, including your government, to make that dream happen. И вот теперь появилась замечательная возможность для, кыргыз... для кыргызстанских детей и молодых людей оказаться среди этих двух тысяч стран и поднять флаг Кыргызстана на джамперы в Корее. И сейчас мы работаем... они работают над тем, чтобы Кыргызстан скорее вступил в скаутское движение и работа проводится с государством на государственном уровне. So what is scouting and what, what do we do to young people? That's probably a very interesting question that we are looking at. What we do in scouting is to work with young people in such a way that they are at the center of their own development. Is scouting? An interesting question. And scouting is a So we help them develop uh, in physical, intellectual, social, spiritual, emotional, and as a result in character, in a holistic way, to be prepared for their life. <speaking in> the <language> духовно и получается все вместе это как бы и uh, характер молодого человека. Uh, yeah, and how and what happens? How do we work with them? We divide them into different age sections. We have Cub Scouts who are from eight to eleven. We have Scouts who are from eleven to fourteen. We have Venture Scouts who are from fourteen to eighteen. And we have Rover Scouts from eighteen to twenty-two. So they come together in small teams of eight. Within that eight sections, and we give them activities to do. and In the small teams, they learn from each other. They lead each other a little bit older child, uh, uh, is able to train and support the younger child who is looking at the older child with inspiration and learns how to grow in these activities. it turns out that older teach children and they also develop in these groups and help and the adults have an important role in preparing and guiding them from outside. So it is a very good partnership with adults and young people. Uh, a, uh... Yeah. So the adults are important in this organization. We have seven million out of the 59 million adults in scouting. They offer support, we train the adults and they learn the special method of scouting and through that they deliver the youth program. From the outside, they don't interfere what the young people are doing. They prepare and support, and they help them. So finally, scouting is a voluntary, non-political, educational movement for young people. That is coming to Kyrgyzstan and we hope to have some bright superstars in the future. Uh, like our friend uh, Muratele was saying, that we will definitely have uh, many heroes from Kyrgyzstan and celebrate the rich history of your country and the rich future. <speaking in foreign language> And to help the growth and the full potential of Swarajista. And to help the growth Yeah, I can tell that. So the scout program uh, works in such a way uh, that kids meet at least once or twice in a week in uh, open air either after school in the school or in the youth center or in a park and they do these activities for two to three hours once or twice in a week through the year. Примерно два-три часа в неделю выделяют время вот именно скаутингу, То есть это чаще всего проходят занятия на улице, то есть вне класса, вне классного помещении и чаще всего на природе. На природе, то есть не просто на улице, а вот именно на природе, в парках, то есть там, где есть свежий воздух. Yeah, and they also go on camps on weekends and in the holidays также есть лагери, которые проводятся на выходных и также на каникулах, и там они делают все сами, то есть начиная от развития палаток, потом приготовление своей собственной еды, разжигание костра, то есть они все делают сами. So the children learn a lot of life skills, they learn everything that they need to do to live in their life, they strengthen their talent and they become better citizens, you know, even parents come and tell us, yesterday one of the parents of a pilot project came and told that her children were totally different after just spending a few weeks in scouting. Получается, в Кыргызстане уже были запущены пилотные проекты, и мама, у нее трое детей, они все скауты, и она поделилась тем, как сильно скаутинг изменил ее детей, то есть за вот эти пару недель в лагере, как сильно они изменились, как сильно них это повлияло? So I think uh, the program is very rich. It is tried and tested around the world. I was a scout myself, and uh, in my scouting days in India, where I grew up, я не знал, что я не знал, что я просто И это сделало меня другим человеком. Программа очень обогащена разными занятиями. И тоже сам был И он бы, когда начинал свой путь, у него не было как бы то что это образование, что обучение, он просто и как бы через Весенняя через эти активности, активные занятия, он как бы а, развивался. Сейчас я уже взрослый, продолжаю свою скаутскую миссию и помогаю уже всем людям, как бы всем скаутам по всему миру. хотите предложить образование, включить в школьную это неформальное образование было так, когда начинается это. Был не единственный бейформат, был так, что он там был мурда, пьяный лагерный команда степ труба, тот толстый труб, джакшли, изчарала, дуиш труба, анда, уж он баланда, это дозалдинчара, кем озуменели, озарканда система менюторы. Было система лашкан. Волгодоктан, в принципе, попсуз утка караравла даед. Было бы Джаккано от мою чужие, танагин ал, гет, бу Allah, eyle cinsin gibi barını saklayıp deyken de işin içtik olurdu. Anan hazır katılırlar, göğül bizden bal darız çalışmaların. Bal darız çalışmaların. Bal darız e, çalışmaların. Smartphone'un. Allah'a söyledi. Bu vakti. Bu skanlıkta adamlar birbirinden işleştiriyorlar. Kamanda da işleştiriyorlar. Liderlikki e, spotlar döndürür. E, Caratılış e, üç millet deyken barıda. Özünün altında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 Китеп о анан ккийин сааба деген нерселар жашкалдыр ойнуймин образование менен биз иштеше сөтегенде бизге мекте окучулары ол барыпталган алардын саабатан сырткарыок бол коошгул жа биз скаутинг менен екттенсе алар Мелкие предметы, да, 60-30, и там, да, казматичный, гызет. Все там. Или вы, наверное, были из-за да, с кавотинке, да, да, и все? Не, все администрации, альжи, дебилишки, реквизиум, реквизиум, реквизиум, реквизиум, барда, барда, баннизам, чеги, дебилисал, реквизиум, альжи, альжи, альжи, альжи, альжи, Вообще лидеры, наверное, А вот, мы, близкий пожалуйста, а почему в Кыргызстане ему не может заразиться свое какое-то? Владёжное движение, да? почему мы э, чьи-то... Да, а я вводя, а, можно, я в принципе... вот. Э... Более скаут это вообще разведчик, да, как вот переводится? Это что-то такое, напоминает, реализированное а, как бы? Вот именно, э, с, да, везде не то, что э, разведчик, но, да, чуть-чуть там была, не была, да, связанная с религиозной деятельностью, легендарной, суролог, вот, группе, да, безветия. Боу Джорданиталомде сенсиемес, диниемес, глазкарандис из жестов дон, озальднча киваладебче. Бол программный, эмнеискулат паясницейштеет получастар, озлюрмия, озлюртюрмия. Бол вону улу адамдаран турамес, да, Потому что, если она была, ареке чесла кому-то друг, тогда был бы и китяк полный, но А вот Bu bizdin 518 cırtlar uyumu hakkında standart. Cına cırtlar birikmeleri var. Bu da şu anda üniverselerde cısa sa bolu, tara da de cısa atar. Bir okanda desem, bizde yeğinkilik balonçun, bizde bireyimiz göktürkün 1000 kıyımlar cına birikmeler ansızla işte atar, ansızla da Bu misal arız kavutta sen e, batıştan idiyasın bol doluşun gerek caziyan idiyasın bol doluşun gerek da biz öz üstün unuttuk hazır. Bu arayık formalı giyin işte pişkattiler. Moğol uzurlar oldu? elge tanır Atayın yüzünün forması oldu. Bu talp olanın cestmenin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 а болба на опыт не изгибринцировала, мета опыт мета-торовала, на ушел в Ханте, попс залпчишке А нами содержание мазмуну, без каких без So I think uh, there might be some stereotypes because of the way the organization is called or because of uh, the popularity in different parts of the world. But uh, Stouting is, uh, is not about any specific uh, political or uh, intellectual mindset. It is completely free of any influence. Uh, so, uh, to be a scout means somebody who is searching, but the real mission of a scout is to be fully prepared for her or his life in their local community. Основная миссия скаута заключается в том, чтобы быть полностью готовым жизни в своем, как autonomous, meaning self-fulfilled, and happy, and, and make it a very happy place where they live. So, if they cannot contribute to a happy Кыргызстан, then we would fail. So, everything that scouting will do, will be to make it better in this place, and with the help of local people. The scout leaders will be the parents and the teachers in this country who know what their values are and what they need for their society. Uh, so, uh, the most important thing to know is that scouting is non-political, it is voluntary. So even if we have the support of the education ministry, we cannot force all schools to have scouting. The schools are independent to choose, and even if the schools put the scout group, the children are independent to choose, we cannot force all children to go. Sometimes in some countries, the leaders of the country got inspired and said, Let's make compulsory scouting for everybody because it's wonderful, but it doesn't work. It has to be voluntary нельзя как заставить детей, то есть это не будет так, что обязательная программа во всех школах, то есть это будет там, где дети как бы даже если это будет программа в школе, то дети будут сами решать поступать или нет туда заниматься этим или нет. И также в других странах были примеры, когда лидеры были так сильно удовлетворены, что они сделали это обязательным во всех школах, но это не работает, поэтому это всегда добровольно. Uh, not dependent on anything, including the politics or the government. And it's a movement for young people and open to everyone. And we work with one child at a time to help that person become fully developed. Это вот получается независимое движение, которое в первую очередь для молодых людей. И мы работаем с каждым ребенком, как бы, ну вот, отдельно, то есть с каждым ребенком отдельно, чтобы развить полный, ну, как бы, его полный потенциал. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, а во всем мире приблизительное количество скаутов? 59 миллионов. А, 50 миллионов. Mm -hmm. вот, ну, вот, ладно. Правильно. Спасибо, спасибо. спасибо. Потому что он 9 миллионов Улана Волонтеров. Минске, вы там, сидите, сядьте так. Да? И вот на камеру смотрите, сейчас я вас фотографирую. Вы, ага.